Мы выступили с докладом о государственной поддержке замещающих семей. Представили лучшие свои практики в этом направлении, потому что у нас есть что сказать, есть что показать. У нас много различных проектов, различных социальных выплат, пособий. В общем-то, она на что направлена? На то, чтобы дети не выпадали из окон. Наши отцы разработали этот социальный проект, они даже запатентовали и провели испытания с органами МЧС, защитные решетки, которые устанавливаются на окна. Очень четко звучало от всех субъектов федерации предложение на федеральном уровне законодательно закрепить статус многодетных семей. К сожалению, пока это проблема всех регионов Российской Федерации, статус многодетной семьи определяет каждый субъект.